Patrick Lancaster, right now we're in Steptoya uh, in the Deniz People's Republic of Russia Controlled Territory. Um, and we're going to be headed into Slotkoy uh, to see what the situation is. That's the last frontline village on this line. Right now we're in a frontline village, but that's the last one. And we're going to show you what the situation is like there. So we just uh, stopped someone to try to get some directions to see if we were going in the right uh, direction. Now going into Ukraine-controlled territory, uh, and uh, it's actually someone that's evacuating injured from the village that's changed hands so many times. So he's going to give us some information on that. Uh, can you say, What are you doing today? What, What are you doing now? to the, the hospital. Елнерка. Ага. И сладкое? Со Сладкого, да. Ага. Как обстановка там? Обстановка такая, что как бы до 6 апреля как бы и шли бои за Сладкое. ДНР наступали со стороны, ну как бы с села Степного И где-то 20, 20 дней примерно мы до 6 апреля были как бы под обстрелами. Что украинская армия там э, оборонялись прям в селе. Отстреливались. Один танк у них был, что как бы Стрелял. Сильно много домов пострадало практически, ну, можно сказать, что, как бы, что находились в селе, они отстреливались, тут наступали, практически можно сказать, что на 70% село пострадало. После 6 апреля, как бы, зашли ДНР, начались обстрелы со стороны Украины. Украинские войска отступили в Константиновку, в Новомихайловку, и как бы тут зашли ДНР, начали начались обстрелы с той стороны и, и можно сказать что и эти 30 процентов что осталось уже добили практически осталось может быть три дома только таких что более-менее сохранились, остальные все дома разбиты ага. машина вот видите как пострадала угу. во дворе стояла гараж сгорел дом сгорел там где мы жили жили в подвале вот два месяца как бы жили в подвале ага. и, и я... до, сих, до сих пор в подвале как бы живем когда зашли ДНР, люди эвакуировались. До того как, как бы, до того, как ДНР зашли, была эвакуация, Украина там предложила. Но ну, туда, на территории Украины, как бы выехало много людей, как бы немного людей, немного людей выехало. А потом, когда зашли ДНР, и по, после 6 апреля, 8 апреля, первая была эвакуация людей, как бы в первую очередь эвакуировали женщин, детей. Как бы, ну, как бы инвалидов а потом уже всех остальных осталось после, после эвакуации как бы было на момент когда э, как бы в селе примерно проживало 500 человек, в момент когда уже зашли ДНР было в селе 200 человек ага. выехали как бы люди осталось в селе 14 человек вот, ага. вот, ну, как бы остались такие, что не смогли, некуда ехать. Или вот, вот такие вот пенсионеры, как бабуля сидит, что ну, как бы, ну, примерно вот такие и остались люди. Вот я остался там, можно сказать, самый молодой, 57 лет. Остальные все уже как бы пенсионеры. Ага, ага, После того уже как бы тоже обстрелы продолжались, люди не выдержали, и сейчас осталось вот 7 человек. Еще 7 человек выехало. Осталось нам на, на данный момент 7 человек. 7 человек с so вами. Да, so, okay? да, были обстрелы такие, что по 30 oh. раз мин с минометов прилетало по селу. По 30. Uh -huh. как бы, и украинские. утром украинские войска. И утром, и вечером. Так что uh -huh. уже, уже как бы мы и грады прилетали, и миномет как бы больше всего стрелял. Uh -huh. Зажигательными. Один раз это, что дома как бы зажигательными какими-то... Зажигательными? Зажигательными, что вот, дома как, горели. Как э, фосфор или не фосфор? Я, я вот не знаю, я попытался лить водой и не смог затушить. Да. Оно так падало, я так под угол дома спрятался, оно падает. Упало так во двор, рядом соседний дом загорелся, крыша загорела. Потом загорелся там, с, с другой стороны дом загорел, рядом возле меня. Третий дом загорелся, пенсионеры там сидели по 80 лет. Сейчас они эвакуировались после того, как домик загорелся. Загорелся ага. дом, они с женой в доме сидят. Вот так дом вокруг обстрелянный, они никуда не выходили. Жена такая, ну как, под 80 лет, она не могла в погреб, в подвал спуститься. Ага. А потом, как дом загорелся, я побежал, позвал брата своего. И мы с братом вдвоем их, это. они в доме по НИПе не знали, они сгорели. Мы их как бы это вызвали, ну как бы сообщили, что дом, крыша горит, потом залезли на крышу и, и получилось затушить, там у него вещи были, шифера не было, а там, разные, там ну, разные, ну как все стараются лишние вещи старые на, на, на чердак отнести, и у них вещи эти загорелись, и мы начали эти вещи сбрасывать, воду носить, примерно рядом, повезло, что рядом колодец в соседнем дворе, если, если бы не было этого колодца, дом бы сгорел. Ага. А так 30 ведер воды наверх и затушили, поскидывали, в общем, спасли людей. So, uh, как, uh, фами фамилия говорить, что не надо говорить. Yeah. Серафимов фамилия. Uh -huh. Серафимов того, что uh, uh, говорил. Uh, uh, uh, uh, бывший, бывший передовик производства, орденом даже в советское время был награжден за, за уборку, механизатор. Uh -huh. Сейчас он же эвакуирован, yeah. да? Сейчас, сейчас эвакуировался до дочки Новострой один вопрос. Вы сказали, Украинская армия стреляет. Это, а? это, это, это украинская а, армия. Россия? уже там, как бы, ДНР зашли, они находились в селе. А украинская ага. армия по ним стреляла, как бы по ага. селу, и не зажигать и как бы. Ну, в этот день около 5-6 домов сгорело, не считая, что сараи там разные, там, ход постройки. Все, вы сказали, вы пытаться... Я конкретно даже могу показать, какие от этих зажигательных домов сгорели. Ага. Вы были брать там скоро? Я там был, и я же вот это что вам рассказывал, что вот это зажигательное, у вот этого пенсионера, что мы тушили, uh -huh. тоже от этих зажигательных. Uh -huh. У меня у самого как бы дом сгорел, какие вещи я вынес. Вынес это, ну, как бы на улицу вынес, что погреб занес, что на улицу так, ну, поделал. и тоже же загорелось, и то догорело, что это, что спас, вроде бы, как с улицы, спас, это, с дома спас горящего, на улице лежало, этими хостерами с думал, это хостер? но я думаю, что костер потому что оно так падало, и с ведра воду длил на него, оно не тухнет. Ага. Это точно украинский? Это точно, сто могу... процентов. Потому что со стороны, прилетело со стороны Константиновича. А Потому что вы, вы понимаете, а там, а там это фосфор стоит. нельзя. Да, ну я не знаю, ну, как бы это надо специалиста, чтобы определить, а -а -а. фосфор или а -а -а. не фосфор. Как бы, а -а -а. Я это не могу сказать, что именно а -а -а. точно фосфор. Ага. Ну, слушай, как вы сказали, если вода на Оба это... Вот на дело, но нет. Да, там. это похоже, как фаспорт, слушай, но, да, специалист, наверное. Но я тоже слышу, это посолок, э, они э, э, несколько раз э, ДНР, Россия, ДНР, Украина. Ну, как бы, с, с руки в руки не переходил, с рук в руки не переходил. Как бы, ну, получилось, как, как мы так слышали, что э, наши распространения, За 10 дней, как бы, заняли. Там... Ну но несколько попыток было, но не с первой попытки получилось. So, у них. когда ты самый раз, украинский был у нас в Лайкорде. Последний, солдат или это? Да. Или и... Обстрел. Не, а, солдат. Шестого апреля. Шестого апреля. 6 апреля. Апрель, ага, да. это после этого точно нет. После этого они отошли. Mm. А эти, а эти же Это был дошли. день и после они, да? Mm? Ага. после, после последний, шесто... последний день, да, 6 э, апреля. апреля да. И после этого, 6 апреля. Ну да, они отступили, ага. отступили, как бы у них тут танк такой был, ага. как бы видно, что, ви что ви я могу видимо сказать? такой, что э -э его не было, а потом он заехал, сказал, я услышал, как бы он там говорил, как этот танкист приехал, а напротив моего дома как бы жили, запускали этот, ну, дрон этот, как он это, что... Дрон, дрон, есть, дрон запускали, но ну, говорили, что разведчики живут в этом доме напротив моего, и этот танк подъехал, подъехал, а мы с женой так в окно смотрим, танк подъехал, ну я так на улицу вышел, а он говорит, что вышел с окружения, с Ольгинкой прорвался тот танкист, ну танк, танк. У -у. и видно такой танк, танк новенький, может покрашенный, но так легко маневрировал он на нем, на этом танке, украинский, украинский танк. танк, возле дома. Подъехал, да, подъехал. А потом, когда, когда бои были, как бы как не пытались по нему попасть, никак не это. И он последний уходил, уже прикрывал, как украинские войска, например, заходили. Он как бы уже эти отступает, а он туда в простыку поехал, пострелял туда, здесь выехал Но, и так же и, и смог и, и уехать, как ви, бы что не это. Ви сказал, ты был возле дома, а они стреляют рядом дома, или нет? Возле дома, стрелял возле дома. Вот этот танк стрелял, остановился, прям мой дом про улки находится. И он прям возле дома стрелял, а по нему стреляли ж ДНР, хотели как бы его подбить. И получилось, что дом, дом как бы Украинский это, танк, да? Украинский танк стрелял как бы возле дома, поэтому, ага. ну как бы ему позиция такая вот. Like улицы улица. А он занял такую позицию прям возле дома. Mm -hmm. Как бы, ну, по-нормальному можно было выехать возле посадки, чтобы не возле дома, а так прямо возле дома стрелял, по нему стреляли и дом у нас загорелся. Ага, но это только один раз или это много раз, как это? Как он стрелял? Да, не, может, не этот танк... Может... Он а, всего украинский, один, он украинский... Он всего один танк был там. Не, украинский на этот посолок сделал много, как это? Uh, то есть, uh, были еще случаи занятия позицией в, в селе? Значит, на следующий день, как в ДНР зашли, 6 апреля зашли, а 7 как бы, апреля пытались четыре танка снова Михайловки прорваться и зайти в село. Ну как mm -hmm. бы не удалось им. Как mm -hmm. бы они попытку сделали 4 танка, это так говорили те военнослужащие ДНР, что как бы удалось отбить, как бы. mm -hmm. чтобы попытка была зайти в село, вернуть назад. Это, mm -hmm. как бы свои позиции. А после того, как бы ну, ДНР ну, продвигались потихоньку, потихонечку продвигались, продвигались в сторону Новой Михайловки. Как бы по посадкам, ну, пытались как бы более выгодные позиции занять. Ну, как бы, как бы все равно получается, что ну, вот больше месяца уже, 6 апреля, получается, сегодня уже 20 да получается, месяц и 14 дней, и Новой Михайловку как бы не могут как бы у, у, укреп, укреп район говорят, там хорошо uh -huh. как, как бы сделали, что как, никак не получается освободить. Uh -huh. Хорошо, well, uh, спасибо. Как зовут? Виктор. Виктор? Петрик. Спасибо большое. Uh -huh. можно еще что вы думать, люди надо знают за твой поселок. За, за тот поселок? За какой? Ну, что я думал? Может э, что, что мир э, должен знать? Да, ну как ну все, как сказать? Ну все люди хотят, чтобы уже быстрее закончилась эта война, как бы, чтобы восстанавливать. Я, я надеюсь, как бы поселок, село разрушено, можно сказать, что больше, чем на 90% разрушено. Думаю, что, наверное, нам помогут как бы восстановить его, чтобы люди, люди вернули свои дома и, и как бы, начали обустраивать свою жизнь. Ну Да, да, скажите. Да, ну вот сейчас везу последний как обстрел был у нас. И как бы... И мне уже дом как бы загоревший, все равно прилетела, разбила пристройку дома. Недавно выложили с красного кирпича угол. Пристроечка к дому. И это примерно дня 4-5 дней назад. И бабуля вот раненая, уже ей 80 лет, в руку раненая, когда последний отстрел был. Тут врач, врач перевязал ее, ну, как бы военный врач. Перевязал. Сказал, нужно везти в больницу, потому что осколок в руки остался. Надо этот осколок доставать, потому что заражение крови может быть или грена даже. Везу ее в еленов и uh -huh. oh. Oh. Хорошо. Там тика сейчас или нет? Сейчас осталось там в селе примерно шесть человек, наверное, да. Но сегодня тика? Сегодня тихо, да, вот сегодня, вот сегодня тихо, и можно сказать, что последние, последние три дня, что, как бы, можно сказать, что тихо. О, а то каждый, каждый день были, как бы, обстрелы, прилеты. Хорошо, Вон, э, давай счастливо, и, счастливо. И, сева, и мы дальше. Угу. Сейчас. So it's interesting how this often happens, we get a different conflicting reports from answer, information we receive on the outside of the village and what we get on the inside. We were told this village has changed hands four times since February 24th between Russian DPR and Ukrainian forces. Now the locals tell us it hasn't, it's been under uh, Russian control and the Ukrainians left April 6th. Now the question is... Is that really the case? or do the people inside the village just not realize when it changes uh, hands or changes the control from one force to another because the forces don't actually come all the way back in the village. Maybe uh, the Russian DPR forces left and then the Ukrainian forces controlled the outer part of the village. We'll have to see, but let's uh, take a look at uh, these little tanks here at the uh, beginning of the uh, road here. Watch this oh. well. now these appear to be Ukrainian uh, tanks four blown up Ukrainian tanks right here it is, it is. so it's not coming. Okay, now we've made it to Slutkoy, and this is the last village on the line of frontline villages. Um, now we've got uh, Ukrainians on several sides to the, the right and forward, um, and seems fairly calm. But uh, well, we're just gonna keep our wits about us. See what happens next I'm not sure our goal was to get here and now we're here and you have to understand this is a very dangerous situation this is the front of the front of the front and uh, we're not exactly sure what streets are, are good to go down and where we can be seen from so we're going back uh, now a little bit and uh, try to find a local we were told there's what six or seven uh, locals still in this village so we're going to try to find to get a, someone to get a little bit more information from so we don't Make a wrong turn. Yeah, this is a very kind of eerie feeling. I mean, there's no uh, civilians, no soldiers in sight. Uh, just a, a ghost town. Nervous, even to get out of the car at this point. Um, this is no joke. We think this. I mean, the guy told us this. This village is under complete control of DPR and Russian forces, but something doesn't seem right. What do you think? Let's check another street. But someone must be here. So here we can see that nobody uh, went through this road after the rain. No uh, car uh, tracks. Mm -hmm. So we will not go there now. We'll find something else with information before we go. So now we're gonna get out and uh, have a look around kind of a decent place underneath some trees so I think we're good for now it's still really quiet it just seems off but we're the first journalist in let's well, look quite for sure that's a fact and Sasha's getting ready to put his uh, vest on and when you know when Sasha puts his vest on that's, you know, the situation is <laughs> very serious I every day say Sasha put on your vest but he feels it today Трофейчик завоевала. Да? Да. Что это? Подствольник АК-74, ну, модернизированный, uh -huh. ну, с обвесом, ну, со всеми делами. Ну. Украинский, да? Да. То есть он переделан под какой э, калибр? 7,62, да. ну, все дела. Ну и насколько это практично, переделывать 5,45 на 7,62? Нет, не 5,45, это 7,62, на ну, автомат сам полностью четким <мышл> а так 62 калибр. Ну, нет, нет, нет, с этим как она называется а, блять, с, пламя с пламя гасителем вот так если очередь <мышл> дашь хорошую весь магазин то короче дымишь выдаешь себя Uh, so we ran into some uh, DPR and Russian forces, and uh, they're going to be uh, taking us uh, now. Uh, Up closer to the front to some old Ukrainian uh, trenches or yeah, positions, so it should be pretty interesting. What do you Where is Ukrainian now? Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Они видят мы сейчас? Они видят мы сейчас, да? Нет, не видят Если наблюдателей у них нет, а то сейчас нас уже по нам начали долбить с минометами дальше To be continued. We're headed off to the front, and it should be pretty interesting. So please like, share, and subscribe, and remember we're an independent, crowdfunded journalist. So you can support our work with the link in the, on the screen or in the description.